Сделать короткий, интересный привлекательный видеоролик легко. Всем привет! Меня зовут Веднятина Мария. И сегодня я расскажу, как всего за 10-15 минут можно сделать прикольные ролики для сторис в Instagram. Смотрите дальше, не переключайтесь! Сейчас я вам расскажу о видеоконструкторе супа, который я использую для создания интересных и привлекательных роликов в соцсетях и в сторис. Первое, что нужно будет сделать, это выполнить регистрацию. Она совершенно простая. Оставляете электронную почту, подтверждаете, и вы проходите регистрацию. Сейчас зайдем на сам сайт. Я уже зарегистрировалась, так постоянно здесь делаю ролики. Нажимаем «Создать». И проще всего выбрать видео на основе шаблона. Вам всего лишь нужно будет поменять текст, картинку, но зато вы, вы уже будете иметь представление, что вам нужно будет переделать. Итак, выбираем на основе Stories. Сегодня будем разбирать. Сразу говорю, что когда вы будете загружать свои картинки, имейте в виду, что они будут у вас именно в таком прямоугольном формате вставать. И... Если картинка будет большая, вам нужно будет выбирать область ее. Вот такие варианты есть. Чтобы посмотреть, что в этих роликах, просто нажимаете, наводите курсорами, вернее, и вам показывают. Здесь вот просто меняют цвета, например, здесь текст печатается, картинка увеличивается. И так в каждом ролике. Давайте посмотрим, например, разберем на основе вот этого ролика нажимаете на него, и он загружается. Так, что мы здесь будем менять, например, мне не нравится вот этот бесцветный фон, давайте мы его заменим, нажимаете «Изменить фон» и выбираете, либо из библиотеки, здесь очень много разных картинок, можно поменять цвет, поставить какой-нибудь градиент, либо загрузить свою картинку с компьютера. Мне нравятся градиенты, различные варианты цветов. Загружаем их. Вот фон наш поменялся. Теперь давайте поменяем надпись. А, допустим, сделаем анонс на прямой эфир. Нажимаем на надпись и меняем. Сегодня у нас 5 июня 05.06. 2018. Что мы здесь можем сделать? Можно стартовую анимацию, допустим, мы можем сделать, чтобы наши вот эти вот циферки увеличивались, например, по словам по словам. Да? То есть цифры будут просто увеличиваться. Стартовая анимация, основная анимация, например, на увеличение будет идти картинка. И финальная она просто будет в конце у нас. Что мы с ней сделаем так например прозрачность поставим можно добавить немножечко шрифта увеличить его Так, посмотри, посмотрим на каком там у нас фоне идет Прозр... непонятный какой-то фон да цифры не видно поэтому мы цвет сделаем ярким например синим так можно что еще здесь можно контур сделать тоже поярче например красненький. Можно поменять шрифт, поставить любой шрифт, который вам нравится. Можно сделать жирным шрифтом, справа, слева либо посерединке разместить. Высота строки, поворот. В общем, используйте все, что вам нравится. Нажимаете ОК, далее Нью-Йорк. Мы заменяем его, например, на пишем Ой, эфир. так смотрим что у нас получается слишком крупной буквы поэтому мы уменьшаем размер шрифта мне не нравится черный цвет так смотрим что у нас получается вот ярко Давайте мы можем сюда поставить циферки, чтобы было видно. Далее нам нужно указать время. То есть вот эту надпись мы меняем. Указываем, допустим, в 20.30 по Москве. Что мы здесь можем? Например, стартовую анимацию падения допустим по буквам на увеличение, можете менять анимацию, можете не применять вообще ее это ваше дело как вам больше нравится, экспериментируйте цвет черный тоже заменим допустим на бирюзовый и сделаем фон либо можно цвет самого текста сделать другим, например синим посмотрим что получается И, допустим, хэштег сделаем нашей команды. Так, что получается, смотрим. Синий. Можно тоже поменять цвет. И, допустим, прямой эфир мы можем сделать, мы его не, не изменили, сделать на пульсацию. Чтобы его прям хорошо было видно. Так, мы поменяли еще изображение, да? можем заменить изображение поставить что-то свое допустим какие тут не есть допустим эту картинку так и смотрим что у нас получается Все у нас пульсирует, привлекает внимание. Сохраняем. Нажимаем «Скачать видео». Нужно его сейчас генерировать. Единственное, что при создании роликов здесь музыка используется только на платной основе, поэтому ее добавляю в другой программке. Так, видео у нас генерировалось. Нажимаем «Скачать видео». И оно у вас скачивается на компьютер. На сегодня у меня все. Будут какие-то вопросы, пишите в комментариях, либо пишите мне лично. Обязательно постараюсь на них ответить. Всем пока-пока!